присоединяется Сайдин Голубаев, бывший судья Верховного суда Чечни. Сайдин, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вчера пришла новость о том, что вас лишили судебной неприкосновенности. Скажите, пожалуйста, это вообще законно? Абсолютно это незаконно, я считаю. Потому что там-то в Чечне делают что угодно. Незаконные эти решения принимают. Вообще, если как судья Верховного суда... Отношения меня эти действия должны были делать э, ВККС России. Если я подозревался в чем-то совершении какого-то тяжкого преступления, там порядок совсем другой. следственный орган обращается генеральному прокурору, тот пишет представление ВКС и там где решается вопрос э, дачи согласия на возбуждение дела и, и снятия неприкосновенности. Тут пошли по другому пути. Садия, а там был ваш представитель какой-то? То есть какой-то адвокат или еще кто-то? Никакого представителя не было. Меня никак не выдумывали. Так же, как в 2015 году, когда нас забирали 18 ноября в резиденцию Кадырова, после этого беспредела, ту же ночь заставили написать заявление о прекращении моих полномочий. По собственному желанию якобы я написал заявление, потому что они грозились что моего сына Эмрагима убьют и живым, больше я не увижу. Поэтому я дал это заявление тогда замминистра внутренних дел а, Почтенской по Алоудиновой Аптии. И тот же день собрали коллекционную коллегию, судей. тот же день, обед, прекратили мои полномочия, хотя прекрасно все знали, что мы были избиты, насильно у меня отобрали заявление. Я вообще не думал, что они рассмотрят, потому что без моего участия они не имели права должны были узнать причины тогда, я говорю, в 2015, как и сейчас. Uh -huh. Там я не указывал никаких причин, а там положение порядка работы, позиционные коллеги, судьи российские, прямо указано. Если судья уходит добровольно в отставку, должны быть резкие причины. Я там ни одну причину не указывал. Это было незаконное прекращение моих полномочий тогда. Я писал, э, э, короче говоря, в ККС, потом они отправили обратно, чтобы они... Короче говоря, они так и оставили вопрос. То есть а, в свое время просто... вас заставили уйти в отставку, да. а теперь а вчера... лишили даже статуса бывшего судьи. А, вчера? Да. Вчера они вообще решили лишить а, статус судьи, в отставке. Угу. Естественно, и неприкосновенность. И, естественно, пенсии. Все, прекратили. Обычно пенсии они выплачивали сам первое число, первого, второго, не позже. Все, пенсию я уже не получаю. Хотя я эту пенсию еле-еле добился у них, по закону я имел право получать пенсию с 19 ноября 2015 года. То есть с момента прекращения моих полномочий я должен подать заявление. Вот с момента подачи заявления назначается, выплачивается, ЕПС это называется, ежемесячная пожизнительная uh -huh. судьба. Uh -huh. Но я не подавал то время заявления, потому что мне обещали вернуться на работу, как сын вернется домой без уголовного дела. Я знал, что никакого уголовного дела там не может быть, ничего не совершил. Полгода он там его мучили. И потом, как он вернулся, я обратился в суд с ходатайством о пересмотре по новым обстоятельствам, чтобы меня вернули, так не договаривались. Но они э, испугались, боялись рассмотреть это ходатайство. До сих пор не рассмотрено, нарушили всех законов там лежит, я знаю, сто процентов. Потому что меня никто не уведомляет, что его рассматривают. И после того, как в 2017 году обратно забрали моего сына, уже начали, избрали мир вот тогда я обратился заявлением суд 30 июня 2017 года, что мне назначили выплатить пенсию. То есть я должен был с 30 июня 2017 года получать пенсию ВПС. Однако мне не выплатили ни 17 год, ни 18 ни 19 Когда я э, нанял адвоката, вернее, комитет против предыдущих, нанимать у меня денег, естественно, нет, потому что я ничего не получал, никаких не было у меня доходов. И он еле-еле добился в 2020 году вот начали мне пенсию выплачивать в 2020 году. А вот задолженность в 2017 году, в 2018 году, я мне не выплачу. Садись, про, э, про пенсию э, э, мне примерно понятно. А вот скажите, пожалуйста, вас лишили статус неприкосновенности. Вот что это сейчас для вас означает? Что вас могут арестовать или что? Yeah, меня могут арестовать, если я что-то совершил, конечно. <laughs> если я что-то совершил, если в отношении меня возбуждено какое-то дело. Они я знаю 10% э -э, по каким основаниям. Я, я, вот, я не видел решение политическим коллегии, суду, правильно? Меня никто не уведомлял, вообще должны были уведомить. Вы это, СМИ, это... СМИ узнали? И СМИ, да, как вы, я так узнал. Угу. И, то, и то я не умею нормально этим телефоном пользоваться, недавно только начал учиться. Кнопочный был. Телефон, дочка мне передавал, вот, вот так пишет. Я вот уверен, 10% они основания там э -э, по каким основаниям, наверное, э -э, прекратили э, статус судей. Я же улетел, э, покинул Россию. Э, и там э, в законе статус судей Россия, написано, если статус судей отставки прекращается и не прекращается только в том случае, если я получил вид на жительство иностранного государстве uh -huh. или, э, или, или же я э, получил иностранное гражданство подданное. Я же это то, то ни черта не получил. Я временно вылетел, я и говорил, когда вылетал, пока разберутся там с моей супругой, они все это делают, отвлекают внимание то, что они совершили в отношении меня и моей семьи. Букет преступлений они совершили кадри... Кадри... Кадри... совместно с нижегородскими правовательными органами и ИФ, ОФСБ, куда я неоднократно звонил, просил приезжать. Никто меня вот так бросил, хотя я в то время был в статусе неприкосновенности, ничего черта они ни ни не стали на мою сторону, не помогли ничем. Сайди, простите, что на эту тему буду вас спрашивать, но... Uh, вчера uh, ваши родственники, или, по крайней мере, люди, которые себя так называли вот на видео, записали обращение, что они от вас отрекаются, uh, и, в общем, разные другие uh, нехорошие вещи они сказали. Что это такое? Насколько это традиционное для Чечни явление? Как вы это воспринимаете? Никогда в жизни у нас этого не было. До прихода к власти этого, э, этого бандита, узаконенного Кадырова, и его шайки бандита, бандитов, международных ферилистов. Никогда в жизни Мои родственники были похищены. Мои родственники и родственники моей супруги Мусаева Заремин 22 декабря. Вот эти двоих братьев, которые там показывали, их только в тот день отпустили с 22 декабря. Держали их там под в подвалах, в Урисмарканинском И Мусаев там был брат Мусаевой Заремин, супруги моей. Их заставили это говорить. Они от себя это, конечно, не будут говорить. Они прекрасно знают, что мы ни в чем не нахрен. Единственное, на в том, что мы хотели донести до, обще... до общественности, до России, до Путина, что там каждый день совершаются преступления тяжкие, особо тяжкие, и лю... людям надоело это все. Люди так перенесли эти две войны, ни за что, никто войны не хотел, тем более я не участвовал в никаких войнах, не поддерживал это, я хотел быть в составе России, но только если там... руководство нормальное российское, нет у нас нормального руководства, я сейчас вижу. И... Просто Путин оставляет очень плохое наследие для себя. 100% чеченцы обижены, потому что после этих двух изнародительных войн он оставил чеченский народ на свидание этому бандиту Кадырову. И в любом случае они воспрянут духом, встанут и будут снова эти военные действия. Вот тогда 99,7%, которые проголосовали якобы за Кадырова на выборах, все эти 99,7% будут охотиться, чтобы отрезать голову им, им отрезать голову, потому что им это не сойдет, срок. они же отрезают голову, мы-то никому не отрезаем до сих пор голову. За что отрезать нам голову, за то, что мы доносим правду до, до людей, что ли, до общественности? Что мы совершили? Это бандитская власть, это не ОПГ, это ОПС, организованное преступное сообщество, поддерживаем Путина. Надоело это все. <связано> а это суд, право извините, он недавно выступал, говорит, что там госдепертамент в США говорит, я... Мне не подчиняется ни министра внутренних дел, ни, ни представитель Следственного комитета, ну, чеченский СУ, Следственного управление. Мне этот как прокуратура, тем более суд, как не подчиняется, когда они лежат под, под его сапогом. Мне очень стыдно за своих коллег, которые там работают. Я тогда, когда я еще работал, когда я видел, уже начинаются эти заказные дела, говорю, давайте уйдем. Мне этого не выйдет, но Мне надо было еще три года хотя бы поработать, чтобы я нормальную пенсию получал полную. Они давно уже имеют право получать ИПС, и получают даже работают. Сходим в Коллективное письмо Путину. напишем, я говорю, что если не дают нам работать самостоятельно, этот суд независим, давай уйдем. Никто меня не поддержал. Тогда. Сайди Инглбаев, бывший судья Верховного Суда Чечни, у нас в эфире очень эмоционально. Я все-таки напомню, что, наверное, никому не надо да, резать голову и никому не надо этим угрожать. Другое дело, что я, я понимаю, Сайди имеет в виду, что уровень ненависти к нынешнему руководству Чечни, внутри Чечни такой, что это может действительно закончиться трагическими событиями. Спасибо Сайди Инглбаеву, что он вышел с нами на связь. Мы сейчас сменим тему.